Привет, психологи! Добро пожаловать на наш канал! Итак, вы влюбились и вы уверены, что они не знают о вашем существовании, или, по крайней мере, что они тебе нравятся. Нравятся или, ну да, они, вероятно, не знают, кто вы такой. Сдержите смех. Нет, я не замышляю дьявольский план мирового господства. Я просто дам вам несколько советов, которые заставят вашего избранника узнать ваше имя. Вот шесть верных способов, чтобы ваш избранник обратил на вас внимание. Первое. Не бойтесь встретиться с ними взглядом. Кто не любит смотреть в глаза самого мечтательного человека в комнате? Вам нравится бросать быстрые взгляды на своего избранника? А что, если это будет обмен взглядами? Часто многие люди отворачиваются, когда влюбленные замечают, что на них смотрят. Но вместо того, чтобы позволить этому страху охватить вас настолько, отвести глаза как можно дальше, задержите их там еще на секунду. Ах, старый добрый зрительный контакт, временами трудный, но очень полезный для того, чтобы заставить кого-то обратить на вас внимание. Вам не нужно смотреть прямо в глаза своему избраннику в течение 30 секунд. Просто посмотрите на него и мило улыбнитесь, как только они вас заметят. Не уклоняйтесь от неизбежного. Да, вы заметили их. Теперь позвольте им заметить вас. Они не только будут польщены, но и будут думать о вас дольше, чем если бы вы быстро отвернулись, как если бы вы случайно посмотрели в их сторону. Второе. Сделайте несколько маленьких шагов. Может показаться немного пугающим подходить к своей влюбленности. Вы можете подумать, что вам нужен огромный список тем для обсуждения при первой встрече с ними, но попробуйте сделать несколько детских шагов, сделать им комплимент, остроумно пошутить или спросить, как у них дела. Может быть, задайте вопрос о том, над чем они работают, или об их наряде, или о чем-то интересном, что они сказали. Еще одна классика – старое доброе общение обязательно заставит кого-то обратить на вас внимание. Начните взаимодействие с ними, и тогда, если вы понравитесь им в ответ, они не будут чувствовать себя такими же запуганными, как раньше, чтобы снова заговорить с вами. Номер три – покажите им свои таланты и навыки. Есть ли у вас страсть, которой вы занимаетесь, навык, которым вы овладели, природный талант? Что же, если ваш избранник рядом, и у вас есть возможность продемонстрировать немного своей личности, таланта и умений, почему бы и нет? Ваша любовь может быть просто впечатлена ваши творческие этюды или свободное владение французским языком. Может быть, вы начинающий комик и сами пишете шутки. Поделитесь одной или двумя и посмотрите, последует ли за этим смех или принять неловкое молчание. Уверенность, мой друг, уверенность. Номер четыре. Покажите, кто вы есть на самом деле в действиях и стиле. Итак, вы дали им образец своих талантов и навыков. Но вы также можете показать, насколько вы добры, заботливы и милосердны, используя свои действия. Предложите им помочь с заданием, которое задал учитель. Спросите, как прошел их день. Поделитесь некоторыми своими знаниями, чтобы помочь им с проектом, над которым они работают. Есть и другие способы проявить немного проявить свою индивидуальность и через стиль одежды. Не бойтесь одеваться так, чтобы произвести впечатление на самого себя. Оставаясь верным себе и своему чувству, моды привлечет больше людей, которым вы действительно нравитесь, а не те, кем вы пытаетесь быть через чужой стиль. Номер пять. Используйте открытый язык тела, чтобы казаться доступным. Возможно, вы уже сказали несколько слов своему избраннику, а может и нет, но один из способов привлечь чье-то внимание. Когда они уже увидели вас, это показаться доступным. Вы не можете просто быть интересным и стильным, и все. Вы должны выглядеть привлекательным и дружелюбным, иначе с вами могут не поздороваться. Как же это сделать? Попробуйте продемонстрировать открытый язык тела, держите вертикальную позу, не скрещивайте руки, не скрещивать руки, держать голову поднятой и смотреть вдаль. Мы можем казаться закрытыми и не интересуемся тем, что происходит вокруг нас. Если мы скрестили руки и смотрим вниз… Когда есть возможность, держите осанку прямо, смотреть на мир, и пусть ваши жемчужные белки покажутся. И номер 6, покажите им, что вам не все равно, и узнайте их получше. Итак, возможно, вы показали, что вы довольно добры к другим, некоторые интересные навыки, талант или два, но теперь вы можете показать им, что они вам не безразличны. Узнайте своего избранника поближе, расспрашивая о нем, и хобби, интересах, увлечениях. Если у вас есть что-то общее, продолжайте разговор. Развивайте его не только до общих интересов, а к обсуждению того, почему вы оба любите то, чем вы увлекаетесь. Что в нем делает его вашей единственной и неповторимой страстью? Скорее всего, они поделятся тем, что привело их к своим увлечениям, или почему они выбрали свою профессию, или что происходит в их жизни в последнее время. Главное – показать им, что вам не все равно, активно слушая и выражая свой искренний интерес, когда это возможно. Когда вы увидите их в следующий раз? Упомяните о предыдущем разговоре. Спросите о том, что их волновало в прошлый раз. Покажите, что вам не все равно. Если вы покажете, что вы немного подумали о них, они почувствуют вашу искренность и, возможно, вы им тоже понравитесь. Если все остальное провалится, еще одна из ваших классических шуток, написанных самостоятельно, тоже может сработать. Почему посетитель психушки перешел дорогу? Чтобы перейти на другую сторону? Нет, это курица. Над этим нужно будет поработать может приберечь шутки на потом, после того, как они заметят тебя. А как вы думаете, заметит ли вас ваш избранник? Какой талант или умение вы им продемонстрируете? Как вы покажете, что вам не все равно и почему психолог перешел дорогу? Кто-нибудь знает? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вам понравилось, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с другом или с тем, кому оно может пригодиться.